Через. Any of the Yeah. Словно нарочно придуманы мы Переплетение жизненных линий Несовпадение света и тьмы Пламени с холодом, засухи с ливнями Не понимаю, что делаю здесь Только не нужно мне счастье